Мы на завтраке. Окей, ну и поскольку вчера был у нас небольшой рум-тур, то сегодня у нас небольшой обзор завтрака. это уже что-то у нас набирает. На завтрак у нас супчик традиционно любимый. Супчик в Азии. Это что-то среднее между супом и рисовой кашей да, с мясом. это мясной бульон и кашка. И можно всякой зеленью посыпать. Да, но я детям беру в этом. Без зелени. Сытный полезный завтрак. Сосиски у нас, ветчина, яичко жареная. Это что? Это омлетик. Здесь у нас выбор салатов отлично. Соусы, 4 соуса. Вот этот вот хороший должен быть. И из фруктов у нас арбузик. Также стоит чудесная кофемашина. Сейчас кофе, копьёчек сделаем. И плюс, конечно же, тосты. Жареные тосты с джемом. Как обычно, сачок. Даже есть хлопья. И где-то, наверное, можно найти молоко. Все, депозит вернули? Да, все. Даже номер не проверили. Я так и прибиралась долго. Все надо верить. О, тут отзывы. Я хочу косточку нарисовать. И не спеша мы прибыли на Манки-Бич. Одна девочка, вторая девочка. Третья девочка. А мужик сам слезет. Второй заход. Выхода из зоны комфорта. Первый раз в жизни приехали на манки -пин. Так, обезьян пока не видно. Зато видно здесь оригинальные такие шезлонги. Море ушло, купаться нельзя. Поэтому здесь мы долго времени не проведем. Но вот в прилив, пока вода доходит, вот сюда здесь можно купаться. Потому что дальше-то каменюки. Мне кажется, мелко тут должно быть. Потому что если вода даже доходит до шезлонгов, то все равно видно, что очень пологий ну, берег. Вот по грудь. Шезлонгов столько, как будто бы, я не знаю, обещали группу туристов китайских, да? Что шезлонгов сколько. Ни один ресторан не работает. Пойдем искать обезьян, или мы их боимся, как и раньше. Сейчас еды нет, что мы будем поставить. тем более, а у них будет минимум к нам интереса, если -а. у нас нет еды, чтобы они к нам не лезли. Ушли в левую часть пляжа. Тут гора, и на этой горе должны жить обезьяны. Что-то ни одно не видно. Обезьянам жарко, да? И не кормят их, они отвыкли. За два месяца отсутствия туристов. Ехали, видимо, отсюда куда-то. Да, уплыли. В потаю. Говорят, на холме протамнак видели обезьян. Вот, они, значит, теперь все там. Дети начали пугать ее сразу. Осторожно только, пожалуйста. Почему? Ну, потому что обезьяны, они опасные вообще-то. Они хищники, у них зубы есть и когти. Слушай, похоже на планету обезьян, да? да? Такой пейзаж каменистый, и там обезьяны лазят. Ну я видел пять обезьян. Например. У них есть нюх, они могут нюхать, что у нас нет еды. Ну да, кстати, ветер в ту сторону идет, и они... Они поэтому не приходят. Ты хотел обезьянку поближе? Я позову тебе специально. Можно пакетом пошелестеть, кстати. В живут. Да, они в пещерах живут <с> там. Я говорю об эту пещеру. веревка есть, чтобы туда лезть. Не, не, мы не идем в пещеру, Злата. В мире животных прибежала стая собак откуда-то с гор. Все обезьяны залезли на скалу и стали орать оттуда на собак. А собаки узнали, что обезьяны едят еду, поэтому хотят еду у них отобрать или охотятся на обезьян? Я не знаю. Это интересно. Они поэтому обезьяны вот все сидели вот тут группа ели и все время в гору смотрели. Они это, знали, что собаки прибегут. Но вот там на горе находится смотровая, там станция связи и вокруг, вокруг нее тропа, точнее квадратом вокруг нее тропа, видимо, ста. Туда можно приехать. Единственное, что сейчас на Google Картах стоит пометка, что временно закрыта, видимо, в связи со всей этой ситуацией до сих пор не открыли ее посещение, и мы туда поэтому не поехали. Оттуда открывается вид почти на весь остров. И последний наш переезд. сегодня с банки бич мы едем на Тавен. <свы> Какие здесь страшные повороты. <свы> самый популярный, самый благоустроенный пляж на всем острове Калан, это Тавен. И здесь есть второй пирс, с которого мы планируем сегодня уже отчалить в Паттайю. На этот пляж мы ездим чаще всего, ну потому что, во-первых, сюда ездить проще всего, прибыл сюда на пароме и на пароме же вечером уехал. Поэтому самый знакомый для нас, да? Практически дом родной. Ну и главное изменение, которое сразу же бросается в глаза, это то, что здесь переложили полностью тротуар. Перед коронавирусом, помнишь? Перед закрытием да, мы да, тут ходили по раскопкам. Да, здесь уже не было ни туристов, никого, были пустые пляжи. Все было перекопано и создавалось такое впечатление: действительно зомби-апокалипсиса. Да. Еще на что обратил внимание, здесь сделали вот такие вот сваи, которых, по-моему, не было. Поправьте меня, если ошибаюсь. За сваи привязанного там вот буйки, за которые нельзя заплывать. И привязан плавучий пирс для скоростных лодок. В любом случае, за период карантина администрация Калана без дела не сидела и, как мы видим, обустраивала инфраструктуру. Не обошлось и без фейлов. Ливневка, полностью забитая песком. Зачем здесь построили ливневку, я не понимаю. Потому что очевидно, что она всегда будет забита. Но с горы, конечно, потоки воды, наверное, стекают. Но я никогда не видел здесь во время дождя луж. Вот. Ну и это все-таки не город, когда со всего города течет к пляжной улице. И, по идее, не должно течь уж дальше на песок. Должно а, все-таки куда-то уходить прилично. Здесь этого не требуется, поэтому ну вот так. Вообще интересно, дырка-то есть? И так, что для красоты это ленивка. Так, мы нашли наше любимое место, здесь обычно всегда отдыхаем, единственное, что кафешка, вот, которая всегда рядом, она сейчас закрыта временно, шезлонги стоят 50 бат, правильно? Да, сейчас везде по острову 50 батов, мы везде поспрашивали, Видимо, а раньше? по 100 было, Окей. лежачий 100 был всегда. Но подняли цену на мороженое. Мы сейчас купили с детьми замороженный сок. Раньше, ну, в Севане он, понятно, стоит 15 бат. Раньше он здесь стоил 25, теперь по 50. Поддержали местный бизнес. Молодцы. Пляж Тавенг в народе все называют индусским или китайским пляжем, потому что в былые времена здесь все было усеяно гражданами вышесказанных государств, лодками, спидботами. И я помню, бывали такие дни, когда мы хотели прийти взять здесь шезлонка, нас просто не разрешали садиться, говорили, что нет-нет, все забронировано для групп. Но сейчас ситуация прям противоположная. Естественно, никого нет и ничего. Ни лодок никаких нет, ни спидботов, тишина, красота. На мой вкус, мне кажется, здесь самый белый песок, самый ровный, чистый, красивый. И так было даже, когда здесь были толпы людей. Мне почему-то кажется, что везде песок с вкраплением ракушек, более колючий, с камушками, с кораллами. А здесь прям вообще идеальный. Для детей особенно, кто любит поваляться по песочку, побегать, посеком. Самый лучший пляж. В связи с тем, что отливы до моря идти нужно далеко, но опять-таки на этом пляже хотя бы нет никаких кораллов. То есть можно тут гулять, бегать. Все равно классно, красиво. И вон все равно работает, катают на банане людей. Можно взять эти надувные гуси на них поплавать. Ну, я планировал сегодня полетать немножко здесь, но, видимо, не буду, потому что очень сильный ветер, там порой сезон где чуть ли не валятся друг на друга. Да, да, да. и зонт сдувает а, зонт. сильно. Пришли к морюшку, не прошло и 10 минут. О, вода вообще молоко. Первый раз зашел. Но в я вчера не купался. Я, откровенно говоря, купаться-то не особо люблю в море, но на Калане все-таки, да, я заходу, сейчас пойду под морем. Мне не факт, что там будет глубоко, будет. Вот там даже колено. Климета времени. Маска. Раньше бутылки и пакеты валялись по пляжам, теперь маски. Как говорится, в трусах и маски, да, новая мода на пляже. Куда идем? Добывать еду. Смотри, вот здесь можно остановиться другой раз, чтобы, чтобы больше никуда не гонять. Последний отель, очень популярный для него, много отзывов. Как называется? Суки бич. Ебить. Ну как бы отель отель там внутри бунгального типа, да? а эти балкончики прям на море, шашлычки, крылышки, сам-тамчик. В крайнем случае можно взять, потому что больше ничего нет, рестораны не работают, не готовят еду на этом пляж. Может уже просто время такое. Да, Давай. Ну, отдыхающие прибывают немножко, все это хорошо, сегодня будний день. Севан закрыт. Вот это нежданчик. Так, получается Севан закрыт, ряд ресторанов закрыты, работают только уличные едальни. Is... Three. Three. Такие куриные крылышки по 30 бат за палку, там два крыла на нем. Итак, у детей картошка жареная и нагетсы куриные, плюс айс Прям вообще очень нездоровая еда. Но ну, куда деваться, да? Зато вкусная. Вот у нас жареные барбекю-крылышки. Всем приятного аппетита. Спасибо. Последнюю минуту. Забегаем. Мы до 4 часов пробыли на пляже Тавен и на 4 часов пароме уехали в подаю чтобы ну чтобы не на последнем на самом деле а, Мы считаем или это не за себя говорить Я считаю что этот экспириенс а, за много лет мы впервые а, ночевали на Калане Этот experience был удачным а я считаю что надо было остаться еще на недельку И вообще жалко что мы не застряли на Калане Потому что конечно островной отдых он очень расслабляет, ни о чем не думаешь, купаешься, ешь, спишь. Вообще, если вот так вот эм, возвращаться к тому, что все-таки у нас еще определенные меры карантина и мы должны все время в масках где-то там ходить, видимо, по пляжу тоже, то все очень большие непонятки. На пароме должны соблюдать все социальную дистанцию, но это... Никто, на ус... никто да, на усмотрение нас самих, никто это не контролирует. Маски тоже никто не контролирует. Вчера нас строго в отеле предупредили, что мы должны их носить по всему острову. Только на шезлонге можно их снять, но при этом никто из тайцев не ходил в масках, ну, наверное, 50 на 50 процентов. Поэтому ощущение, что вроде как все вернулось уже на круги своя, но иногда ты задумываешься, одевать это чертову маску или нет. Ну да отдых был удачный, сам Калан еще до конца, все-таки, я считаю, не открылся, то есть не все, все-все-все-все, что можно было, что было до, не все еще работает. Но людей очень много, особенно вечером мы удивились, что людей И на выходных много, много с Бангкока приезжает. Да. Надеюсь, вам тоже с нами отдыхать понравилось. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока! Мы пришли уже на пирс Балихай, ну и небольшая ремарка. Помните, город проводит такую акцию Strong Together, вместе сильнее. Это объединяются муниципальные службы для того, чтобы окончательно побороть все последствия пандемии, чтобы соблюдать правила и вместе идти к полному открытию Таиланда.